Ребята, всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Хочу вас поздравить со всеми наступающими праздниками, Новым Годом, Рождеством. Надеюсь, у вас уже новогоднее настроение. Это пора, просто идеальное время, чтобы привести свои мысли, свой дом в порядок. Закончить все свои дела, конечно же, составить список на Новый Год и составить список будущих желаний. Но для того, чтобы это все осуществилось, нужно сначала обнулиться, очиститься, обновиться. Для того чтобы ваша мечта осуществилась, нужно для начала пройти три уровня. Первый уровень это материальный. Это все то, что касается вашего дома, вашей машины, каких-то ваших сбережений, кредитной карты и прочего. Все, что является материальной ценностью. А второй уровень все, что касается ваших гаджетов: ноутбуки, телефоны, планшеты. И третий уровень это межличностные отношения. Это все, что касается ваших отношений с другими людьми и, конечно же, отношения именно с собой. Материальный уровень очистки – это вы должны избавиться от тех вещей, которые вам просто не нужны, которые находятся, например, в вашем доме, которыми вы не пользуетесь. Существует три критерия. Первый – это приносит ли вам удовольствие эта вещь. Второй критерий – это пользовались ли этой вещью вы в течение года. И третий – соответствует ли этот предмет тому будущему, который вы видите. Старайтесь избавляться от вещей и не жалея их. Перед Новым Годом обязательно делайте генеральную уборку. Старайтесь вымыть все окна, старайтесь постирать все шторы в вашем доме, старайтесь, например, пересадить цветы, если вы давно этого хотели, но у вас не доходили руки. Вам обязательно нужно перебрать вашу одежду, обувь, также пересмотреть косметику. Может быть уже срок косметики истек, и она просто у вас стоит и пылится на полках почистить вашу мягкую мебель может быть даже и выкинуть если например вам не нужна какая-то тумбочка или стол и вы хотели давно от этого избавиться то это как раз такое время когда нужно это сделать тяжело будет расставаться с вещами я даже по себе это знаю что иногда бывает такое что я откладываю перекладываю эту вещь постоянно и думаю о том что может быть она мне когда-нибудь пригодится мы например поедем в какую-то поездку и я одену эту куртку вот вот именно она и должна остаться но вы не должны жалеть вы должны все что нужно относить просто на мусорку или отдавать на благотворительность на кухне обязательно переберите посуду не должно также много посуды у вас находиться так как если у вас живет там 2-три человека например в квартире а посуды огромное количество то зачем она нужна на виду например да если вы не хотите ее кому-то отдавать или выбрасывать вы можете просто отложить какие-то дальние полки обязательно избрать от посуды которая треснута или вообще побита это очень плохой знак держать в квартире побитую или треснутую посуду и эта уборка может вообще занять не один день может это продлиться и пару дней и неделю смотря какая у вас территория вашего дома или вашей квартиры вы вообще удивитесь сколько вещей есть в вашем доме желательно это делать регулярно и хотя бы один раз в год очищать свое помещение когда ваш дом чист это влияет на ваше состояние и настроение в целом и я бы хотела узнать вы человек тот который любит все-таки накапливать вещи и вам тяжело избавиться от этого или вы все-таки практикуете такие манипуляции с вашей квартирой с вашим домом и очищаетесь от ненужного обязательно напишите в комментариях теперь я вам расскажу о цифровом уровне вы обязательно должны очистить какие-то ненужные сообщения почистить в телефоне почте, То есть все очистить то, что вам не нужно. Поотвечать на те сообщения, на которые вы давно не отвечали. Позвонить тем людям, которым вы давно хотели позвонить, поговорить. Также удалить старые фотографии, какие-то видео, которые вам не нравятся. Отписаться от тех людей, которые вам неприятны. Зачем держать в списке друзей тех людей, которые вообще вам не симпатичны оставить только тех людей которые вас мотивируют и это абсолютно нужно сделать в всех соцсетях и следующий уровень это межличностный который касается именно ваших отношений вам нужно отпустить обиды если вас кто-то обидел расстроил вы должны простить этого человека но ну, а если вы кого-то обидели обязательно напишите этому человеку или позвоните извините за то что вы сделали за то что вы были все-таки не правы и вы это все прекрасно понимаете ребята я надеюсь это видео смотивировало вас на то, чтобы очистить свой дом, очистить свои мысли и даже очистить свой телефон от ненужных фотографий. Да, я понимаю, вам будет очень тяжело избавляться от того, что вы любите, но поверьте мне, это вас только приблизит к той цели, которой вы хотите. Ребята, на этом будем заканчивать. Я желаю всем вам исполнения желаний, чтобы вы шли к цели чтобы вы исполняли свои желания чтобы у вас сбывалось все что вы хотели обязательно здоровья на ваши цели и всего хорошего но мы с вами уже увидимся в 2021 году